Вот ключевой закон, который я предлагаю вам усвоить, принять, звучит так, правило мыслить процессом, а не конкретными людьми. Это вот ключевое ограничение, которое возникает при подготовке процессов. Мы привыкли, потому что здесь у нас Семен Павлович есть, да, есть Аркадий Петрович, так, Аркадий Петрович хорошо разбирается в этом. Значит, у нас, получается, процесс будет через Аркадия Петровича, значит, процесс Аркадия Петровича будет такой-то. То, что Аркадий Петрович здесь просто исторически... Но мы же не будем избавляться от Аркадия Петровича, он же в нашей команде давно. Так не надо избавляться. Важно понимать, что не Аркадий Петрович управляет тем, как мы должны выстроить процессы, а потребности бизнеса влияют на то, как мы должны выстроить процессы. Потребности рынка, потребности нашего портрета клиента, потребности оптимизации нашего производства. Это ключевые факторы, которые влияют на правильные процессы. Но никак не конкретный человек, к которому мы привыкли. Конкретный человек на той человек, чтобы адаптироваться. А вот рынок адаптировать под себя гораздо сложнее. А технологическую цепочку под себя адаптировать, чтобы оптимизировать наши затраты на производство, гораздо сложнее. Поэтому важно мыслить не конкретными людьми, а сначала процессами, в отрыве от людей. Бывает очень тяжело рисовать, например, организационную диаграмму компании и не думать о людях. Начинаешь должность конкретно рисовать и думаешь, а кто мне эту должен займет? И перестаешь ее рисовать, пока не поймешь, как ты убедишь этого человека, который должен занять. Нельзя думать о людях когда мы описываем структуру компании и прописываем процессы. Потом мы людей научим, потом мы покажем, как в эту структуру вписаться, потом поможем, потом вместе найдем конкретные способы. Но очень важно понимать, что процессы на стадии рисования они важнее людей, потому что процессы обслуживают потребности бизнеса, потребности рынка. А человек в этом и эксперт, что он умеет адаптироваться под новую построенную модель.